Всем привет! С вами Шади Плей, и сегодня я буду играть в Project Playtime. Вот у меня тут открыто что-то открыто, но что-то не открыто. Короче, давайте начнем смотреть баги, хаги, ваги. Бу и э, мами, and э, еще кто там? Еще женскую версию Хагиваги и смесь Так, я, я хотел нажать, что я готов, ну ладно, давайте смотреть баги. Ой. О, вот первый баг. Всем пока <laughs> и последний, да. Всем пока, все. Давайте. Ну ладно, я подключусь к любой игре. Надо найти, где много людей. Правда, пинг огромный вижу. И все зависло, потому что все грузится. Вау Я готов Привет, друзья У нас вот он баг Это наши ладони И тут ладошки Ладошки Вот что это такое Раз. У нас тут ладошки Вот так вот расположены прекрасно видите сейчас они еще больше их станет Но чуть немного... как серый. а как они делали фиолетовый цвет я хочу тебе тоже фиолетовый у меня некрасивый красивое что а вот это мне повезло конечно а вот мама Хай. мне нравится бусы отвести на его зубки я его ощущаю каждый раз когда я встаю утром очень рано и мне надо делать всякие дела сейчас вы увидите как я играю за тут кто-то повесил ходила шкуру с него стянул да очень интересно мы появляемся в таком интересном месте где мусор можем дербонить вот так вот. А левой кнопкой мыши мы можем вот так делать, ребят. А на shift Shift зажимаем и фигачим. Так. У нас все люди. Я не понял до сих пор, как это отключать, Привет. Как твои дела? Я немножко не туда прыгнул. Ладно, попробуем за ним идти. Что там? Кто там что-то выполняет? Это офигевшее. не позволю блин я не особо играю сейчас это, за монстров всяких я короче что-то чем-то А, фиолетовый! Иди сюда! Фиолетовый! О, нет! Фиолетовый! Да блин, я про проморгал его! Так, а тут кто-то есть, а? Белая! Никого тут нету! Так, кто там выполняет? Что-то... Сейчас вышел! Там еще. Что это за музыка? Она мне не нравится. А ч? Чё... Привет, ты кто? А ну иди сюда. Иди сюда. Да ва, я его не вижу. выигрывает блин ладно я попрыгну а можно на тебя тенор... нет не я, я Фига себе, он прыгает конечно да ⁇ где все разбежались хоть вот так вот делать пробую левую кнопку мыши Кликнуть. Кто там? Тут холодос открыл кто-то Да блин, я не умею играть за боксику. Ну, Давайте, выживайте там Быстрее Я пока что погуляю Вот, все выполняют здесь вообще. Ч за люди? Да -мо, ель пролазил. Чрт. Да, они все разбежались. -мо! Чуть, чуть не мотикнулся. Опа, привет! отсюда. Ёб-погорёк. Кто-то побежал-то. Ёб-твоё. Соси бэб. А... Самое... Кто то в своей шту ручкой? Штучкой, ручкой. <звы> Чёрт. Я никого не вижу. Чему я не вижу? Может, поярче делать? <звы> и чё ж я такой медленный, кстати? Ну и куда... Куда ты пошел? Иди, иди ты ⁇ Иди сюда! Иди сюда! п, ты ⁇ п, ты ⁇ п, ты ⁇ п, ты ⁇ п, ты ⁇ п, поймать? Ну я такой медленный, да? Опять они закрылись, у меня аж сердечка заболела. Меня никто не любит. Все от меня убегают. Даже они, блин, такие собаки. Ненавижу их. Но люблю. Они меня не любят. Они меня не уважают. Привет. Ёпс. Ты Вызреваешься, что ли? Они меня не любят. Они не хотят со мной общаться. Я обижаю. Я поражен. Повержен в прах. Да ёпс. Я упал в, в дыру, в который Нептун падал. Что я сделал? Так. Кто там? Я кого-то слышу. Блин, 10 минут осталось. они выполнили почти все остались. Вот две. Сейчас там кто-то играет. Это пианино. А, вот, привет. Ты опять меня хочешь закрыть? Иди до суда-то. Че я такой вашар по сравнению с ними? Да тварь! Да тварь ты! Я не могу, правильно? Я их буду тут ждать. Как вы смеете? Как вы смеете. Да бсельмокси! Вас бы поймать! Вот, я застрял! Да не! Я застрял! А они! Где они, блин? Иди сюда! Уж такое все лагает-то. Да. Хотя у меня. Да блин. Я блин! Я вас хотела обнять, Ну вы ч? Ну нет! -мо! Они меня не любят, они меня не любят. Я их так и любил. А ты что там поешь, а? А? Ты я впервые был выпал этот. Прям сразу. На начало съемки вот такие. монстры. Да я просто бомбе играть. Я знаю. Лукомать. На этот раз, думаю, я буду... <свист> <Okay>. <свист> И у нас вылетает. Ладно. Играю за монстра. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы видите, как меня убивает в на стриме, то молодцы видели вот этого вот желтого неудачника, который... который попадался каждый раз. В общем, надеюсь, тебе понравилось. Всем пока.